Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Genesis Pro System Данная стратегия является сигнальной и основана на стрелочках и вспомогательном индикаторе в виде трендовой наклонной линии, которая строится автоматически Также стоит отметить, что стратегия Genesis Pro System является платной, но с нашего сайта ее можно скачать бесплатно Прежде чем перейти к рассмотрению данной стратегии для бинарных опционов, стоит отметить, что в сети о ней можно найти очень много негативных отзывов. И связано это с информацией с сайта автора стратегии, в которой говорится о том, что сигналы по ней оказываются прибыльными в 94% случаев. А если посмотреть на видео сигналов, то можно увидеть, что все они появляются точно на разворотах рынка. Но перейдя на реальный график с данной стратегией, можно будет убедиться в том, что сигналы с видео не соответствуют действительности, а их прибыльность не превышает 55%. И в этом можно легко убедиться, взглянув на реальный график с сигналами по данной стратегии. Как можно видеть, в данном случае всего один сигнал можно считать появившимся именно на развороте, тогда как остальные сигналы появлялись абсолютно в разных местах. Также еще одной проблемой сигнального индикатора из данной стратегии является то, что его нельзя протестировать в тестере, а значит статистику сигналов на истории собрать не получится. Теперь с пониманием того, что данная стратегия не сможет приносить огромных прибылей, можно рассмотреть правила торговли по ней. Так как при правильном подходе ее сигналы все равно можно использовать в торговле бинарными опционами. И первое, что стоит учитывать, это направление тренда. Если вы не знаете о том, как определять тренд и торговать по нему, то советуем посмотреть наше видео на эту тему, ссылка на которая находится в правом верхнем углу. По итогу, определив тренд, использовать стоит только те сигналы по данной стратегии, которые направлены в сторону этого тренда. Также в данной стратегии присутствует трендовый индикатор, на который также стоит обращать внимание. Но его показания стоит брать во внимание только на таймфреймах от 15 минут и выше, так как он является очень чувствительным к изменению направления цены и может очень резко менять свои значения. Говоря об экспирациях, составлять она должна 3 свечи от текущего таймфрейма. Но если торговля является агрессивной и ведется турбоопционами, то использовать можно одну свечу. Но стоит помнить о том, что новичкам лучше не торговать турбоопционами, так как они несут в себе более повышенные риски. Если рассмотреть данный участок графика, то можно видеть, что тренд сейчас у нас восходящий. О чем говорит обновление и повышение экстремумов, а также трендовые индикаторы стратегии, который направлен вверх. А значит в данном случае можно покупать только опционы кол. А самая правильная сделка будет совершена в этот момент, так как сигнал по ней появился только тогда, когда уже точно стало понятно, что тренд направлен вверх. И особое внимание стоит обратить в данном случае на сигналы для опционов пут, так как всего один из них смог бы принести прибыль, и то если использовать экспирацию в одну свечу. В остальных же случаях можно было бы получить только убыток, и именно поэтому сделки стоит совершать только по тем сигналам, которые направлены в сторону текущего тренда. Пример нисходящего тренда можно видеть на данном графике, и в данном случае также наблюдается один сигнал для покупки опциона PUT с экспирацией как в одну свечу, так и в три свечи. Сигналы для опциона в Call в данном случае игнорируются, так как будут совершаться против тренда. Помимо трендовых движений на рынке можно будет встречать и флэт. И в данном случае цена движется в боковом диапазоне, а также трендовый индикатор направлен не вверх и не вниз, а вбок. И в такие моменты лучше не совершать никаких сделок, так как скорее всего они будут приносить убыток. В чем можно убедиться на данном примере, где всего одна сделка принесла бы прибыль, а три сделки принесли бы убыток. И в заключении хочется сказать о том, что если вы планируете использовать данную стратегию в торговле бинарными опционами, то обязательно стоит протестировать ее на демо-счету, так как неизвестно, какие результаты она может показать на долгой дистанции. Также при торговле обязательно стоит придерживаться правил money management и риск management и не рисковать в одной сделке более чем 3-5% от депозита. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал